Добрый день! Мы находимся в компании Мегагалакси, город Москва. Мы сегодня расскажем о посещении системы двух зеркал, созданных этой компанией. Я представляю вам Татьяну, которая в период трех дней посещала системы зеркал Мегагалакси. Ваш отзыв, Татьяна. Я посетила два зеркала вертикальных, одно с правосторонним вращением, одно с левосторонним. Первое зеркало, в которое вы входили, это был заход по спирали влево. Так, так я... Какие ваши ощущения? Я отсидела там примерно час. Ну, может быть, минут 50. И где-то через 10 минут после того, как я в него зашла, у меня начались какие-то движения в теле, в области живота. Я прям почувствовала, что что-то стало подниматься, какие-то пошли преобразования внутренние, и какая-то энергия стала подниматься. Я просто почувствовала, что запрос, к которому я пришла, он как бы на физическом плане, как будто всколыхнулся. И что-то стало прям подниматься. Потом я перешла в зеркало... В правую спираль, то есть заход спираль, по спирали в правую, в правую сторону. сторону. И там я тоже провела минут, наверное, 45. И энергия там, конечно, совсем по-другому чувствуется, она такая прям плотная. и ощущение, что тебя просто выносит куда-то наверх. И в этом зеркале у меня пошли уже картинки. Прям запрос, к которым я пришла, ну прям стал раскладываться уже в жизненных ситуациях. И там произошло глубокое осознание моего блока и начался выход этого блока. А, скажите, пожалуйста, а вот когда вы заходили по спирали вправо или влево, были какие-то ощущения перехода из одного пространства в другой? Ну, вот. Очень сильно я это почувствовала, когда пошла во второе зеркало, справа, в, правый, правый спираль, да, да. в Там очень сильно ощущалось. В левой не так сильно, а в правой очень прям сильно почувствовала. То есть вы ощущали пространство, которое здесь есть в социуме mm -hmm. и пространство, которое есть внутри зеркала? Да, очень сильно. Очень большая разница, потому что энергия чувствовалась такая плотная. И Скажите, пожалуйста, а вот при переходе по спирали, потому что заход по спирали четыре с половиной метра, как вел ваш организм ощущение вашего состояния? У меня было ощущение, что я как будто скомпоновалась вся, и такое ощущение, как будто меня подвытянули. Уплотнили и вытянули, как будто я куда-то вверх пошла. Вот такое было ощущение. Спасибо большое.